Пришли к финалу радостные хлопоты. Собрались мы за праздничным столом. На землю тихо снег ложится хлопьями, И Новый год вот-вот войдет в наш дом. Пусть принесет он много-много разного Здоровья, счастья, радости, любви. Пусть каждый день обычный станет праздником, веселым, ярким, словно конфетти. Сомкнув бокалы, задержав мгновение, пока куранты бьют двенадцать раз, желание загадаем сокровенное и выпьем за мечту, за мир, за нас.